Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. В этом ролике вы узнаете, как получить все новые скины и шляпы без доната. Это новый способ. Как вы видите, у меня есть все шляпы, и также у меня есть все костюмы. Ну и в этом ролике вы узнаете, как же скачать данный чит. Но, ребят, здесь важно то, что я ненавижу читы. Но, однако, с помощью читов вы можете троллить друга, но и также вы читом можете ответить тому, кто вас окончательно задолбал в игре Among Us. Как вы знаете, то, что в игре Among Us много токсиков, так что чит это верный способ с ними бороться. Но Ребята, читы это очень сильно плохо, и поэтому если вы будете его скачивать, то скачивайте только для того, чтобы открыть все новые шляпы, скины без доната. В общем, сами думайте, что с ним делать, однако я вам сейчас его покажу после короткой рекламы. Рекомендую подписаться на канал GamingChina. На данном канале выходят обзоры на дешевые игровые товары. Пишите под последний ролик то, что вы пришли от канала Чайок ТВ и три рандомных человека попадут в мой следующий ролик. Ссылка на канал в описании и в закрепленном комментарии. Сейчас я вам покажу самую главную функцию данного чита, это то, что можно открыть все новые скины шляпы питомцев без доната. Жмем на прекрасную голову, и у нас открывается чит-меню, и после чего мы листаем вниз до графы аккаунт-меню. Здесь мы жмем Unlock, Skin, Pets, Heads и все. Теперь мы подходим к ноутбуку и у нас разблокированы все питомцы, шляпы и костюмы. Но так как я уже говорил, что читы это очень плохо, я не буду показывать остальные функции, так как мне они не интересны. И поэтому погнали, я вам расскажу то, как же скачать данный чит. Ну, ребят, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал. До 30 тысяч подписчиков осталось совсем чуть-чуть, и поэтому, пожалуйста, поддержи меня подпиской и лайком. Ссылка на скачивание чита находится в моем телеграм-канале. Ссылка на телеграм-канал в описании и также в закрепленном комментарии. Итак, жмем на ссылку для скачивания чита в моем телеграм-канале. Ссылка на него в описании, повторюсь. После того, как мы оказались на данном сайте, нам нужно нажать на кнопку блокировать, так как нам лишнее уведомления ни к чему. Хотя вы можете нажать на кнопку разрешить. В принципе, здесь не особо важно. Жмем на кнопку загрузить файл, который зеленого цвета. После прогрузки страницы мы жмем на кнопку «Скачать». И если у вас будет написано то, что файл может навредить вашему устройству, то я сразу говорю то, что с вашим устройством ничего не случится. Ну, вы же видите то, что я скачал, и со мной все нормально. Итак, сразу отвечу на вопрос, зачем же я оставил ссылку на скачивание в Телеграм-канале? Чтобы халявщики, которые не досмотрели ролик до конца, не смогли скачать данный чит. В принципе, будет меньше скачивания чита, и это даже лучше. Ну и просто неприятно, когда ты стараешься, ищешь чит, и также долго записываешь ролик, и какой-то человек просто открывает описание и просто скачивает оттуда. В общем, я очень сильно надеюсь, что вы меня поняли. С вами был Чайок ТВ, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока!